Разберитесь со своей верой и вы последуете за ней. Радуйся воскресение образа пристающее, Радуйся ангельское житие являющее, Радуйся древо светло-плодовитое, От него же питаются вернее, Радуйся древо благосенно-лиственное, Им же покрываются мнози, Радуйся в избавителя плененным, Радуйся родшие наставника заблудшим, Радуйся судьи праведного умоления, Радуйся многих согрешений прощения, радуйся одежда на них, радуйся любы всякое желание, побеждающая, радуйся невесту, не небесное. Годные видевшего страницы мира, Он на небеса приложена, Всего ради высокий Бог на земле явился, смиренный человек. Хотя и привлещи к высоте тому вопиющая Аллилуйя.